Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами сделаем роспись новогоднего елочного шара в жестовской технике. Итак, у нас имеется красного оттенка шар глянцевый, на котором имеется уже замалевок, ромашки и незабудки голубые. Итак, начинаем мы, как всегда, с тенежки, тенем незабудки, синим ультрамарином. Ромашечки местами синим, местами зеленоватого оттенка. Следующий этап называется прокладка. Берем светлый оттенок, практически белый, и начинаем с передних лепестков, осторожно уводя их в тень. дошли до середины и с обратной стороны следующий цветок ромашки начинаем с самых передних лепестков постепенно уводя их в тень в тень мы уже не берем белой краски по большей части та краска которая имеется на кисти она смешивается с тенью и другие ромашки точно в таком же ритме. Следующий этап называется бликовка, мы сразу отбликовываем самые светлые места на ромашках, в тень практически мы не заходим бликом, в бликовку вы можете немножко желтоватого оттенка либо наоборот холодного взять так как у нас много ромашек, и они разных оттенков должны быть. При этом белые. Следующие у нас цветы незабудки. Прокладываем их светлые части, уводя в тень. Бутончики. Подбликовываем незабудки и переходим к листьям. Листья точно так же делаем прокладку, оставляя центр. И переходим к бликовке. Чешелистники, стебельки. Следующий этап называется чертежка. Берем тонкую кисть, меняем и очерчиваем потерявшиеся края цветов и листьев. Делаем серединке. у ромашка не желтенькие, воздушные, пышные, в центре они более желтые, чем по краям, то есть яркие. Также каждую ромашку показываем серединки незабудком. Три желтые, либо белые, розовые точки вполне достаточно. Последний этап называется травка. Заполняем пустые пространства и объединяем все наши цветы букета. Вот получился такой новогодний шар. Спасибо вам за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал и получайте обновления. До новых встреч!